Привет всем! Я рада вас приветствовать сегодня у нас на странице. Сегодняшняя медитация будет посвящена нашим желаниям. Вашим желаниям. Эту медитацию мы будем делать вместе с вами. Вы можете ее прослушать и сделать потом в вашей семье, с вашими детьми, или с вашими друзьями. Когда медитация пришла, я сама ее делала а, со своей семьей в Рождество а, совсем недавно. Вы также ее можете сделать динамически, украшая свою елку, включая мысленно эту медитацию. Итак, Смотрите медитацию на странице www.lightland.com и увеличьте возможность своих желаний, своих стремлений и построения новых ситуаций в жизни и в новом году. Я желаю вам счастливого Нового года от Майклана.